Сейчас тут что нормально. Что-то... типа. Ну, Как нормально. что-то нормально. в принципе, Все, смотри, я слышу, как это делается. Не, вот он сидит. Ч ⁇ ты какой-то сайдер? Ну, тогда порт Через несколько дней упражнений мы видим, что в лежачем положении позвоночник полностью прямой. То есть плюс-минус миллиметр это разница просто меток. То есть в целом костная структура полностью восстановлена. Стоя картина в целом тоже смотрится весьма привлекательно. То есть спина прямая, тонус мышц по основным группам симметричен. По плотности на руку по ощущениям он тоже симметричен. Но и чисто визуально. Разумеется, что никакого рентгеновского контроля на финише мы делать не будем. Никому не нужно личное облучение. Вот, мы смотрим по ощущениям раз, в работе, в работоспособности 2 и непосредственно геометрически и руками 3. И в целом, да, можно заканчивать.